Здравствуйте! Меня зовут Александр Козырев, и сегодня я расскажу о технологии заполнения переходных отверстий не только проводящим компаундом и преимуществах использования данной технологии. Она получила особое развитие в конструкциях многослойных печатных плат с высокой плотностью топологии и применяется в случае необходимости размещения переходных отверстий непосредственно в площадках компонентов. Соответствует стандарту IPC 4761 отверстие по типу 7. Почему разработчики используют заполнение отверстий в дизайнах своих изделий? Для эффективного использования полезной площади. Уменьшение количества слоев, необходимых для трассировки многовыводных СМД-компонентов. Например, БГА с малым шагом и практически любым количеством выводов. Для снижения паразитных параметров. стабилизации температурных деформаций, как при изготовлении изделия в процессе производства печатной платы и монтажа компонентов, так и при эксплуатации с широким диапазоном температур. Для сокращения пути прохождения сигналов за счет расположения отверстий непосредственно на площадке компонента. Для предотвращения перетекания припоя в переходные отверстия расположены на термопадах и других контактных площадках. А теперь подробно рассмотрим дополнительные операции, необходимые для изготовления печатных плат с заполнением переходных отверстий. При собанной заготовке сверлятся только те переходные отверстия, которые необходимо заполнить. Поверхность заготовок обрабатывается абразивными щетками с последующей отмывкой под высоким давлением. На стенке отверстий осаждается тонкий проводящий слой палладия. На всю поверхность платы осаждается 5 микрон гальванической меди. Сухой пленочный фоторезист наносится на заготовку и избирательно экспонируется ультрафиолетовым лазером. Необлученные участки фоторезиста растворяются в проявочном растворе, открывая переходные отверстия для осаждения гальванической меди. Медь в отверстиях под заполнение доращивается до 25 микрон на линии гальванического меднения. Фоторезист, который защищал базовый слой меди на предыдущей операции, удаляется. Отверстия заполняются компаундом с помощью специального оборудования. Для заполнения отверстий преимущественно используется диэлектрический компаунд – паста на эпоксидной основе. Применение токопроводящих компаундов крайне ограничено ввиду короткого срока годности от 4 до 8 недель и специальных условий хранения. В связи с этим в мировой практике он используется нечасто. Заготовки помещаются в сушильный шкаф на полтора часа. Паста полимеризуется до твердого состояния в сушильном шкафу при температуре 150 градусов. На этапе планаризации поверхность заготовки шлифуется абразивными дисками, при этом удаляются излишки компаунда и гальванической меди. Далее заготовки следуют по стандартному технологическому процессу производства. Сверлятся и металлизируются остальные отверстия. При этом одновременно покрывается медью вся поверхность заготовки, в том числе поверхность компаунда в отверстиях. Из-за применения ряда дополнительных операций, специальных материалов и оборудования заполнение компаундом переходных отверстий является трудоемкой, а значит дорогостоящей технологией но предоставляет разработчикам печатных плат уникальные возможности дизайна и множество преимуществ с точки зрения изготовления конечного изделия и его дальнейшей эксплуатации.